Друзья, всем привет, всем привет. Сегодня видео будет у нас такая тема. Многие, многие путают. Есть микроавтобусы, да, а есть просто минивены. Мы, наверное, сделаем с вами два видео, два отдельных видео. А именно на микроавтобусы и именно на минивены. Поэтому сейчас идем на рынок, показываем, что такое микроавтобус и что такое минивэн. Еще хочу добавить. Просто вот эти вот сирены и все стоп-вагоны считают как минивены, но у нас это считается микроавтобусы. Сейчас это все и расскажем, друзья. Ну и давайте начнем с вами обзор мини -венов. Да, сегодня все-таки возьмем мини-вены. микроавтобусы брать не будем. Перед нами стоит Toyota Wish 2011 года, фары линза такой красивый цвет, на летней резине без лития. Цвет такой насыщенный переливается Итак, не будем сегодня цвете да будем именно сегодня разговаривать о минивэнах Минивен это автомобиль где три ряда сидений микроавтобус тоже три ряда сидений бывает и 4 ряда сидений на микроавтобус они как-то идут больше Итак, так toyota wish с тремя рядами сидений а третий ряд сидений складывается образуется у нас а, ровный пол да ну и как бы идет трансформация салона то есть мы можем вот эту сидушку допустим сложить сюда кого-то можем посадить делается в принципе все очень элементарно просто здесь предусмотрена небольшая ниша что-то можно туда положить а, далее значит данный автомобиль двери идут у нас распашные двери открываются практически на 90 градусов второй ряд сидений у нас ездит вперед назад ну, естественно подвинули вперед до да, образовался проход можем переместиться на третий ряд сидений вмещает второй ряд сидений три человека также есть подлокотник вытащить я его не могу мне перчатки немного а, немного неудобно ну и соответственно первый ряд сидений два кресла два кресла для пассажира для водителя руль идет обычный кожаная комплектация это не супер да есть комплектации э, по отключение антибукса регулировка зеркал в принципе ничего больше здесь такого нету по месту судите сами посмотрите сколько местом э, в данном автомобиле. слишком долго задерживаться не будем попытаемся заснять побольше автомобилей так это 11 год 18 а передний привод 740 тысяч рублей да можно завести его и так дальше идет у нас honda jade тоже минивэн 887 887 восемьдесят 87 тысяч стоит данный автомобиль автомобили новые их а, не так много на авторынке да не только на авторынке да вообще в принципе в принципе в продаже. И это гибридная версия автомобиля камера заднего вида установлена фишка да фишка этого автомобиля он шестиместный то есть идет раз два раз два раз два по посадочным местам ну и а, продавец сделал да трансформацию салона то есть в принципе можем освещает третий ряд освещает третий ряд а здесь подсветочка да у нас идет какая-то не закрываешь он так люк он а сидит, все я проколол. понял да я сначала не понял в чем фишка да ну смотрите получается вот здесь у нас стекло да если бы здесь была глухая скажем так заглушка да стекла не было на третьем ряду было бы темно но вот так солнце попадает на третий ряд сидений давайте посмотрим второй ряд сидений черный такой насыщенный цвет ну пожалуйста то здесь я назову это два капитанских кресла да естественно она у нас ездит сидушка регулируется спинка и здесь идет вот такого плана удобный удобный подлокотник также дуйки на второй ряд сидений что касается водительского места, кстати, сиденья идут перфорированные, да, с кожаными вставками. Давайте присядем. Руль идет тоже кожаный. Дверная карта идет а, пластик, деревянная вставка, кожаная вставка. Отключение всевозможных режимов, куча датчиков на автомобиле. Куча датчиков. Мультируль, блютуз. Это что такое? А, это камера включается боковая, да? Угу. Ребят, смотрите, даже вот на поворотнике, да, указатели есть. То есть поворотник мы с вами включаем, видите, включаю и автоматически включается камера вот а дверь закрывает вот он самый стоит датчик при идет освещение селектор переключения передач вход hdmi где-то там он находится идет один подстаканник я так понимаю он идет именно для водителя мультимедиа системы и вот такого плана управления управления печкой здесь идет ставка по дерево бардачок и так далее. Сама центральная панель, да, куда сводится, куда сводится вся информация. Вот что касается опять же места в автомобиле. Мне сидеть удобно, комфортно, в принципе, не тесно, до да, Посадить сюда пассажира, мы с ним тереться, тереть мы с ним не будем. Далее, значит, airbags понятно в руле, в торпедо, в стойках. Ну и сзади в стойках тоже у нас идут airbags. Так, это гибридная версия автомобиля стоимостью 800 восемьдесят семь тысяч рублей Toyota isis isis isis тоже друзья все называют вот эти вот автомобили по-разному есть две не то что две версии до да, а две основные скажем так комплектации есть простая комплектация есть комплектация Платана, как вот данный автомобиль Платана выделяется конечно своим обвесом да ну и а, шилдиком шилдиком Платана. и так isis комплектации платана за мг 10 кузов 685 тысяч рублей туманки фары линзованные литье летняя резина повторители Значит, особенность, достопримечательность, да, назовем вот это так, данных автомобилей у них, ну понятно, то, что боковые двери идут сдвижные, да. Допустим, по сравнению с Вишом. Кстати, боковые двери сдвижные очень удобно с детьми а, где-то куда-то приехал, не знаю, на парковку, в магазин, в супермаркет. То есть дети, да, не будут там дверями хлопать, не хлопать, а открывать их, распахивать. Чужие машины не пострадают. Итак, возвращаемся к данному автомобилю. обратите внимание. Так, не получится у нас, наверное, открыть его. В автомобиле нету центральной стойки. Кого-то это пугает, кого-то это, наоборот, привлекает. А сидушка вот это у нас трансформируется в разных положениях. То есть мы можем просто опустить, да, сидушку. Сейчас вот эту дверку прикроем. У нас образовывается столик. Мы можем ее поднять. Вот здесь есть специальный рычажок, но я сейчас, к сожалению, одной рукой этого сделать, сделать не смогу. Итак, сидушку поднимаем обратно сидушку поднимаем обратно. Второй ряд сидений, он у нас ездит. Здесь у нас нету, да? Ручежков, рычажки у нас вот здесь. Ездит он у нас вперед, назад. Регулируется спинка и мы получаем с вами проход, проход на третий ряд сидений, сидений. В отличие от Изиса, да, здесь третий ряд сидений, он тоже впряч, прячется в пол. И как бы у нас там, сейчас вам покажу. Нет, друзья, наверное, не покажу не откроется у нас да не откроется у нас багажник короче говоря ниша у нас там не будет давайте посмотрим кстати бесключевой доступ на автомобиль дверь такая массивная тяжелая и жесткость у него встроена вот в дверную стойку да как бы она заменяет вот эту стойку я называю это так здесь основная масса идет пластик небольшая тканевая вставка бутылочница небольшая ниша для чего она здесь предусмотрена я к сожалению не знаю дальше все стандартно бардачок а, такой небольшой нюанс на данном автомобиле кто этих нюансов не знает тут может очень долго искать номер кузова шилдик обычно мы открываем дверь ищем его где-то на стойке либо с этой стороны либо с той стороны либо под капотом здесь он расположен вот в этом месте Так давайте еще посмотрим на внешний вид на внешний вид есть комплектация где две электро есть где одна электродверь. ну-ка здесь сейчас проверим здесь у нас идет одна электродверь по левой стороне есть автомобили 4 воды есть автомобили передний привод гибридных версий таких автомобилей к сожалению не бывает Ну и уже по стандарту до да, присядем посмотрим сколько здесь сколько здесь места вот в которой автомобили сегодня сидим да? везде места очень много предостаточно заводить автомобиль не будем кнопка старт-стоп вот такого плана спидометр Видите, тут все все идет у нас в целлофанчике ну и по сильно долгу тоже на каждом автомобиле задерживаться не будем потому что так у нас не хватит времени обойти с вами рынок так идем дальше Дальше, ребят идет Toyota Sienna. Это автомобиль 2011 года. Как бы со стороны он кажется маленьким, да, но по факту это тоже, это тоже идет минивэн. Это уже рестайл. Фары, фары, туманки, фары идут квадратные. Он на литье, на летней резине. Повторитель, лобовое стекло, родное, хромированные ручки. Двери у нас боковые тоже идут сдвижные и три ряда сидений. Так, ну давайте, я, наверное, вам раскладывать не буду, хотя попытаюсь. Вот он третий ряд сидений, а, третий ряд сидений. Здесь заезжает, друзья, под второй ряд сидений. И те, кто не знает, то что автомобиль с тремя рядами сидений, он может даже об этом и не узнать. Здесь вот это дело вот так трансформируется можно перевести какой-то груз. И видите, полозья, да, они идут а, до упора, до конца. Вот я вот просто привык уже, что везде идут. Электродвери. А, дверная карта, пластик, тоже небольшая тканевая вставка. Сидушечка, вот такая вот квадратненькая, я не знаю, как ее назвать. Верхний бардачок идет. Здесь у нас а, вот такого плана подстаканник, да, то есть нажали, он туда вниз уехал. А, аукционный лист. Аукционный лист а, лежит 3 балла. 92 тысячи пробег. По правой стороне у нас идут подкрасы. Нужно, нужно проверять. Так складываем давайте посмотрим попытаемся посмотреть багажное отделение ну и со стороны посмотрите на автомобиль видите toyota toyota sienta дверь у нас задняя поднимается она наверх камера заднего вида установлена при разложенных при разложенном третьем ряду сидений ну, багажного отделения можно сказать здесь практически у нас нет Оно сравнимо с кейкаром вот ну и как бы знаете что касается по месту на третьем а, ряде сидений здесь только только все-таки наверное для детей что касается Водителя. Ну, про дверную карту я уже, наверное, в каждом видео говорю, да, не будем заморачиваться. Не знаю, ключик у нас какой-то лежит или что это лежит. Ага, ключик не то это лежит. Все по стандарту. Значит, центральная панель управления сведена на середину. В принципе, это очень удобно при езде. Глаза никуда не отводишь. Не то что да удобно, когда оно находится перед тобой, но есть такие автомобили, где вот прям, ну, короче говоря, удачное расположение, когда находится посередине. Климат-контроля нету, все на крутилочках, опять салофанчик. руль идет кожаный, выдвижной подстаканник, еще какая-то ниша, ну и небольшой бардачок. Ручник у нас здесь идет ножной ну, здесь такая площадка что-то можно что-то можно сюда положить давайте с этим автомобилем тоже на сегодня не на сегодня а будем закругляться пойдем еще что-нибудь походим поищем toyota Виш, toyota Виш, сегодня у нас уже был один Виш, и давайте посмотрим, да, различия. То есть у нас мы вам сегодня показывали Виш, уже который идет не, не то что в Рестале, да, а новый кузов. Данный Виш 2008 год в черном цвете, на литье, на летней резине. Автомобили идут передние приводные, есть автомобили 4 воды Вот эти, друзья, вот таких автомобилей. Осталось довольно-таки мало. Года непроходные везут, везут их мало. А, это тоже минивэн, тоже автомобиль, где три ряда сидений. Начнем открытым, а он закрытый. Значит, не начнем, просто покажем внешний вид и сейчас узнаем стоимость, сколько он стоит. Открывать его не будем, он, к сожалению, закрытый. А, стоимость узнали, стоит вот такой замечательный Виш 630 тысяч рублей дальше ребята, идет пасса сета это ну что-то между пасса да и не знаю чем <свы> вот пасса сета тоже три ряда сидений 540 тысяч стоит данный автомобиль белый цвет фары простые туманок нету на светлом салоне на им на летней резине повторители бесключевой доступ в автомобиль автомобиль у нас открытый ну спасай конечно автомобиль не сравнится да здесь у нас все совсем по-другому прям по-добротному так сделано очень много пластика по сделано. сделала электрический стеклоподъемник бутылочница колонка светло темно-коричневый салон большой просто огромный бардачок со стороны он кажется огромным по факту он в принципе небольшого такого а, объема до да? airbag центральная панель сведена на середину переднее сиденье идет диваном проход между сидушками климат контроль ну здесь уже двери у нас идут распашные. Обратите внимание, да, тоже дверь какая она массивная, широкая, открывается практически на 90 градусов. Тоже вся из пластика. А второй ряд сидений. Давайте посмотрим, регулировка есть у него? Да, у него регулировка есть вперед-назад. Но это, это, друзья, идет по стандарту. Это практически на всех автомобилях. Также, я так понимаю, вот. Можно у него, а, ну это просто спинка откидывается, ну и проход на второй ряд сидений. Но опять же, смотрите, когда сидение отодвинуто до конца второго ряда сидений, да, то третий ряд сидений места практически нету То есть нужно ущемлять пассажиров второго ряда сидений, ущемлять пассажиров второго ряда сидений, ну и, соответственно, первого ряда сидений, чтобы хоть как-то а, более-менее комфортно уместиться на третьем ряду сидений. Посмотрите на автомобиль как он выглядит да, по соотношению там ко мне вот такой замечательный автомобиль ребят пока смотрите видео не забывайте подписываться на канал всегда будем вас информировать о происходящем на рынке о наличии автомобилей о том сколько они стоят здесь нужно вдвоем нет вот так ну, вот таким вот планом она складывается да получается у нас ровный пол багажнике короче говоря всегда Всегда будете в курсе цен на японские автомобили. Ну и также, кому нужна помощь в приобретении и покупке автомобиля, звоните. Отвечаем всем, всем помогаем. Только большая просьба а не звонить, конечно, не звоните, конечно, ночью. Итак, здесь у нас, ну, комплектация это у нас идет попроще. Кстати, идет выдвижной вот такой подстаканник. Здесь верхний бардачок. И смотрите, как он выезжает подстаканник. Обратите внимание на него. Так, оба, оба, оба выехал. Пластик, корректор фар, регулировка зеркал, климат-контроль говорил. Ну, в комплектациях побогаче, да, вот эти вот заглушечки. Они заполнены всевозможными функциями. Вот, вы видите, бесключевой доступ в автомобиль. Место место в автомобиле много места вот так. место очень много мне нравится airbag а, в стойках в руле там тоже получается оба и смотрите какой у нас монитор есть клевый. а вот так, что-то видно чего-нибудь нет ну, не полезут на вот монитор. Ну, кстати, вот некоторые да там заказывают поиски автомобилей, и у них главное условие, одно из главных условий, чтобы был монитор, чтобы была установлена камера заднего вида. Про камеру заднего вида уже много сказано, рассказано. Там полторы-две тысячи рублей она у вас будет стоять, что касается монитора. Друзья, в принципе, это тоже все решаемо, все решаемо. Цена вопроса, я думаю, 5 там семь тысяч рублей у вас будет стоять монитор в автомобиле смотрите вот еще одна баса с да она у нас такого оранжевого цвета на зимней резине на литье мы не можем не воспользоваться случаем мы откроем с вами автомобиль так как автомобиль заведен что мы видим салон в принципе все то же самое по комплектации один в один вот работает климат-контроль Спидометр 180, тахометр а, до 8000 Индикация топлива в бензобаке пробег 107 тысяч. Сколько она стоит, не знаю. Сейчас, если получится, получится, то мы узнаем. Ладно, выходим. Просто посмотрите на внешний вид, да, сравните. Вот только что снимал белую. И как выглядит автомобиль в оранжевом цвете. Одно время тоже их не было. Сейчас э, смотришь появились понавезли вот такие вот автомобили honda stream 2012 год 18 мотор rst комплектация стоимостью 785 тысяч рублей давайте так да а, вот стрим э, стрим wish wish ребят ну вон еще один виш стоит исиса исиса не вижу это вот э, ну три такие наверное самые популярные до да? самых популярных минивэна схожи по цене ну, по качеству не знаю. Везде где-то плюсы, где-то минус. Итак, 2012 год, мотор 1.8, 785 тысяч рублей. Морда хищная. А, Литье. Видите, светло-серая. Оригинальная хондовская. Резина Якогама. Ну, ягогама такая, как бы резина, а, конечно конечно не очень значит размер колес 205 55 17 низкий профиль по бокам идет обвес хромированные ручки лобовое стекло родное повторители задняя часть автомобиля но здесь конечно плотничком они подъехали до да, отъезжать мы не будем вот багажное отделение к сожалению не посмотрим мы попытаемся еще какой-нибудь стрима найти а, как я говорил неплохая комплектация да вот здесь идет в строчку такая вот перфорированная знаете какая то вот а, здесь идет пластик а, нижний ярус назову это тогда небольшая ниша верхний ярус а, сиденье ездит вперед назад подлокотник двумя подстаканника убираем получается Сидушка, три человека сюда влазят. Сиденья идут с кожаными вставками. Ну, естественно, сидушка у нас... Ага, вот здесь она отодвигается Ух, ребятки, ребятки, ребятки, хотела вам показать, да, боюсь, не покажу. Вот здесь у нас какая-то идет полочка. Я не могу сказать, что она самодельная, да? Все японское, все родное. Короче говоря, там у нас спрятался третий ряд сидений Кому будет? интересен реально кому будет интересен данный авто не найдет обзор даже у нас на канале на канале где то есть обзор а здесь все то же самое все схоже что и сзади в принципе как везде как и у всех а здесь все обычно давайте сядем посидим что-то я замер короче холодно на улице ну давайте так, да? А, как я себя чувствую со стороны пассажира со стороны пассажира чувствую себя замечательно Места мне много. то есть я никуда не бьюсь здесь у нас удобная ручка обзорность перед нами открывается великолепная шикарная в принципе все видно да при желании могу тут за водителя как-то вот чуть понажимать а, но опять же вот это вот центральная панель да вот как вам сказать вы на камеру может быть этого не увидите когда в машину садишься тоже на это внимание не обращаешь но по факту по факту она вот как бы смещена немного в сторону а именно в сторону водителя ладно давайте теперь посидим посидим теперь со стороны водителя еще раз просто внешний вид на автомобиль Значит, что мы имеем с вами со стороны водителя? Это кожаный руль, управление лепестками. То есть автомобиль, автомат имеет ручное переключение передач. Пробег 53 тысячи, два подстаканника, ниша, бардачок. Солнцезащитный козырек без подсветки. Ну и здесь просто у нас идет с вами идет подсветочка. Здесь небольшой пенальчик, небольшая а, ниша, дуйки вот такого плана. Ну и сама вот консоль, смотрите, здесь она тоже как вот, ну, короче говоря, прикольно, прикольно все это а, дело сделано. Итак, значит, а не сказал по месту, по месту, по месту, по месту со стороны водителя места много. То есть можете, можете смело брать. Тереться, биться головой вы не будете. Итак, 12 год, 1.8, РСТ комплектация 785 тысяч рублей и пробег 53 тысячи. Давайте просто возьмем немного цены. Так, видишь, 10 год, 1.8 760 тысяч рублей. Передний привод без литья на летней резине, темный салон год за 760 тысяч рублей аку пропускаем хаслер пропускаем вот еще стоит один Виш в черном цвете зимняя резина литье год шестнадцатый год 985 тысяч стоит данный автомобиль Minivan, ребята, естественно, у нас относится Honda Spike, Honda freed Spike. Вот данный автомобиль это у нас Spike 11 год, 570 тысяч. Но открывать мы его не будем. Таких автомобилей мы уже открывались довольно-таки много. Электродверь, электродверь, то есть комплектации тоже очень много. Есть мультируль, есть круиз-контроль, есть одна электродверь, есть двери у двери. Разнообразие, как бы. Как бы хватает и вообще вот именно из минивенов это наверное самый популярный автомобиль который которого хотят все которые постоянно пользуются пользуются спросом то есть спайк это 5 местные автомобили 5 местной версии 6 7 местной версии данный автомобиль 11 год 570 тысяч вот, дальше значит из минивенов, да есть еще prius альфа но основная масса таких автомобилей они конечно идут 5 местные есть 7 местные там немного видоизмененная батарея 7 мест сегодня наверное искать не будем давайте с вами сделаем так то есть те кто постоянно нас смотрят те кто ну реально наши подписчики которые не пропускают наши видео которым интересно ребят пишите в комментариях то есть если если вам действительно да вот интересна эта тема про мини вены то мы уже конкретно ну как то вот разобьем их вот на какие-то категории и более подробно уже снимем каждый автомобиль вообще в принципе возьмем О, собаки бегают собака привет возьмем все минивены которые которые они есть на ну, следующее видео у нас уже будет про вот такие вот автобусы не конкретно вот эти а вообще то сегодняшнее видео показать то что есть минивены есть микроавтобусы чтобы вы не путали а далее значит смотрите стоит еще одна сиента но а обратите внимание это уже идет до рестайл 14 год другой бамперка под другой фары идут другие это этот авто автомобиль он тоже идет 7 7 местный четырнадцатый год полтора литра стоит машина 590 тысяч рублей Открывай, сегодня машину уже уже с вами не будем машина хорошая надежно двигателя у них хорошая подвеска там неубиваемая у них стоит вот есть кстати автомобили которые идут на климат-контроле есть просто на крутилках здесь мультируль но она такая знаете ну опять же друзья это лично мое мнение то есть не надо там думать что я кого-то отговариваю. вот конкретно вот этот кузов вот этот до рестайл да ну мне он не нравится он такая какая-то не знаю лупа глаза что ли который вошел вот уже рестайл с квадратными фарами там в принципе да то есть я мне нравится следующий уже автомобиль еще раз повторяю это лично мое мнение так друзья ну давайте напоминаю еще раз а кому понравилось да кто хочет видеть больше вена пишем комментарии обязательно будет следующее видео про мини... не следующее видео про минивэна а выйдет еще одно видео про минивэна следующее видео у нас будет про микроавтобус сейчас мы а, с вами уезжаем со вторым зеленый угол время уже три а, часа дня нам сегодня нужно еще выкупить, забрать автомобиль и отогнать его в транспортную компанию что это за автомобиль не переключайтесь погнали увидим итак друзья как я и говорил да едем забирать автомобиль все этот автомобиль прекрасно знаете да что это за машина все узнали это honda honda fit версия у нас не гибридная автомобиль 2016 года стоил автомобиль 580 тысяч рублей продали его за 570 000. Тысяч рублей комплектация не самая там супер пупер да но тем не менее неплохая на климат-контроле автомобиль по кузову по кузову он целый он на летней резине без литья резина неплохая то я остаток хороший размер 175 70 на 14 давайте немного покажу вам салончик да пока автомобиль греется не знаю как попадает свет но салон чистый приятный аккуратный ухоженный в салон камера заднего вида установлена багажник к сожалению мы не откроем видите стоит еще один автомобиль продается бесключевой доступ повторители в зеркалах заднего вида передняя часть автомобиля и автомобиль идет на климат контроля значит с продавцом покупатель подписчик наш рассчитался александр машина едет в омск весь комплект документов нам отдали сейчас машина прогреется ну и мы выдвигаемся по дороге немного вам расскажу этот автомобиль. так в принципе, все. Автомобиль у нас прогрелся. Прогрелся. Машину мы забрали. А, много вопросов, да. Вот что касается именно фитов как он ведет себя? Холодно в салоне, не холодно. Не знаю. Вот на улице минус 3 а печка. Печку мы не включали. Включаем печку. Включаем печку. Ну и по дороге, да, я вам а, немного расскажу, ну, в принципе, свои ощущения, да, как она работает. Хорошо она, скажем так, работает или нехорошо. Ну, первое впечатление от автомобиля. Сейчас я сидушку подниму. Я люблю, когда сидушка а, поднята наверх, да, чтобы как бы... Опять же, ребят, это лично мое мнение, да, вот я люблю, когда я поднялся наверх, чтобы а, передо мной было видно капот. Вот водички у нас там нету нету и так значит первое впечатление Автомобиль хороший комфортный, недорогой хэшбэк до да? а, бюджетный хэшбэк опять же бюджетный в каком плане Фиты вообще допустим если это гибридные версии автомобилей они идут дорогие данный автомобиль он просто переднеприводный да он бюджетный 570 тысяч рублей он стоит пробег у автомобиля это реальный настоящий пробег у автомобиля 63 тысячи километров в руль идет обычный сидух отодвину назад обычный а, пластиковый автомобиль идет а, на климат контроли есть автомобили где они идут просто на крутилочках так вот серега едет впереди включаем а, фарики обязательно мы ездим ездим по правилам автомат Дуечки расположены у нас, смотрите, как-то вот нестандартно, да, они не на всех автомобилях. То есть здесь идет по две дуечки. Одна дуйка идет на водителя, вторая дуечка идет на стекло. Ну и третья дуечка идет на обогрев, да, на обдув вот этого вот небольшого треугольника. с Со стороны пассажира немного все сделано по-другому нравится здесь вот эта вот торпеда да она идет практически ровно то есть если что-то сюда положить скатываться это не будет и реально огромное расстояние огромное расстояние до лопового стекла что касается динамики на автомобиль да вот даем газку ну друзья honda это есть honda она как бы подрывает ну на взлет она не идет да но разгоняется разгоняется она очень быстро по подвесочке ну как бы по грунтовочке когда мы автомобиль проверяли по грунтовочке прокатились ну вот сейчас по таким по неровностям у нас здесь как сказать асфальт до да, которого нету короче говоря по подвеске вопросов нет вот выехали с вами едем по центру города это самый центр города ну и посмотрите Посмотрите, на чем ездит Владивосток, да? То есть одни, одни праворульные автомобили, очень много гибридов. Вот выезжает такси, такси это, но ну это капец. То есть народ ездит на, в основном, не знаю, на приусах, на аквах, на филдерах короче говоря, на гибридных. На гибридных автомобилях вот один приус 2 приуса вот делика праворульная стоит смотрите колдина года 90 года 98 -го это колдина она еще ездит mazda фамилия и едет тоже старого года стоит мячик года 2000 один правый руль да конечно попадаются автомобили выдаются автомобили э, с левым рулем с левым рулем какие нибудь лексусы но их не так много то есть 90 процентов автомобилей во владивостоке это все друзья это все идет у нас правый руль посмотрите не знаю понаблюдайте посмотрите немного на наш город. двигателя вот ли он а, вот опять поехала аксио да, гибридная версия автомобиля вот бабуля переходит не там где положено здесь нельзя переходить ну вот смотрите вот едем да вот газку дал ну быстро быстро автомобиль набирает скорость Итак, напоминаю, это Honda Fit, кузов JK3, джека 3, GK 3. 100 лошадиных сил то есть объем двигателя 1,3 литра но развивает он мощность аж в 100 лошадиных сил а если брать гибридную версию автомобиля да там идет полторашка там идет не помню на память сколько там идет лошадей но однозначно автомобиль будет намного резвее то есть там да там тапочку дал и ты полетел единственный минус но ну это и, и допустим я к минусу это отнести не могу да все почему-то боятся роботов не надо бояться роботов на роботе по просто нужно нужно уметь ездить и проблем проблем никаких не будет а дальше вот пока стоим в пробочке до да, климат-контроль говорил кнопка старт-стоп вот здесь пряталась у нас розетка прикуриватель два подстаканника небольшая ниша что-то можно туда положить засунуть то есть допустим телефон да но за телефоном мне как-то тянуться туда неудобно будет я обычно телефон кладу вот сюда вот в подстаканник либо сюда либо вот вот сюда здесь подстаканник он открывается вот таким вот образом в принципе допустим мне удобно да я вижу что вот кстати inside выезжает, выезжает. тоже гибридная версия автомобиля ну ладно давай дядька проезжай проезжай а, режим эко эко по месту да я уже говорил сколько мест в этих автомобилях место место довольно таки много ручник расположен где нужно это удобно обзорность тоже великолепно добавляет конечно и света и обзорности в автомобиль это а, вот эти вот э, в стойках до да, вырезаны отверстия как это сказать по правильному не знаю я говорю простым простым языком да чтобы было всем понятно вот эти отверстия добавляют нам и обзорности да, и света в автомобиле здесь у нас идет подсветка ну и солнце защитные козырьки сняли колпаки вон они сзади лежат подписчик покупатель новый владелец попросил попросил это сделать короче говоря делаем все делаем все что вы что вы просите ладно не будем отвлекаться отвлекаться сейчас прием на стоянку я еще раз вам по кругу покажу данные данные автомобили Друзья, не знаю, получится, не получится снять. Сейчас едем с вами по проспекту Красоты, это видовая площадка. Здесь очень красиво. Вот, ну просто полюбуйтесь немного на наш город. Из бухта Золотой Рог, скажем так, без комментариев, да. Ну и вон он Золотой мост, он виднеется. Мы как-нибудь возьмем, наверное, коптер, да, который покупали. Ну вот, видите, здесь пошли леера, уже ничего не видно. Возьмем коптер, который покупали, и снимем для вас, потому что у нас во Владивостоке реально очень много, очень много красивых мест, и наш город он омывается с трех сторон, с трех сторон морем еще сейчас покажу вам одно место да красота спуск называется на красоте это самый такой длинный да, под большим уклоном спуск в нашем городе он конечно был в плачевном состоянии вот сейчас его сделали половина асфальта половина бетона но здесь конечно зимой коллапс да и вот смотрите до чего додумались сделать посередине делают лера то есть человек едет да снизу он не поднимается как-то он разворачивается оказывается на своей полосе с горем там не знаю пополам спускается вниз сейчас вот эти будут лиера. человек если не поднимется его просто тупо развернет и я не знаю короче говоря сделали сделали еще хуже вообще как бы когда идут снегопады хотя снегопадов у нас в городе уже ой как давно не было да, спуск этот подъем он закрывается и приходит народ начинает тут кататься на санках на сноубордах на лыжах вот Но есть конечно некоторые умники даже если когда спуск этот закрыт они все равно все равно сюда лезут в общем только начало зимы посмотрим что у нас будет с нашими лейрами. Помогут они или только усугубляю будут усугублять ситуацию давайте вернемся еще немного к теме да все же все-таки на чем ездит владивосток вот опять едет таксист едет Note e power а, гибрид едет филдер а, это старый кузов не новый. кстати вот допустим а, мне вот эти кузова старые нравятся больше forester едет они вот как-то в плане и надежности и комфортности да и вообще вот это старые машины они реально реально лучше как-то узнаете новых прадик стоит так все стоит rvf стоит камри правая руль стоит два харька стоит в новом кузове в старом кузове fg cruiser вот стоял правый руль он был Форестер едет вид едет, ну автобус вот да какой-то газель непонятно ну я не знаю как-то прокатился знаете на этом автобусе вот на вот этом газели ну блин это я даже не знаю что это вам сказать как в трамвае проехал все стучит все гремит подвеска такое ощущение то что вот не знаю скоро отвалится хотя вот эти газели да они появились не так давно у нас на рынке на у меня все уже с рынком связано не на рынке да а вообще на маршрутах города владивостока. Вот вдоль дороги тоже люди машины оставляют. Но вот э, Swift, Prius, гибрид еще один свифт э, Subbaric, Infinity какая-то стояла непонятная, Бибишка. Вот эти вот Крузеры, э, да, это вообще легендарные автомобили Халюкс. Ну, Халюкс это левый руль поехал. Вот у вас Патриот едет. Вот это, наверное, наверное машина. Э, был у нас подбор Форестера. Приехал подписчик. Ну, он был с города находки. Вот мы что-то ехали, с ним разговаривали. Ну, он рассказывает про сурфа вот у Карифана у него был сурф года по моему 97 -го. безотказно проездил он там лет пять на этом сурфе ну и потом что-то решил говорит взять новую машину а денег то не особо много ну и говорит пошел взял себе уаз патриот зато максимальная комплектация ну, катался катался катался катался прошло полгода перебрал пол подвески в машине куча сверков, шумки нету, все гремит, все стучит, на капоте краска говорит просто отваливается. Вот, пожалуйста, новая, новая машина, собранная. Сами поняли, где. Ладно, мы уже практически приехали на стоянку. И еще хочу добавить: да, вначале, когда в машину сел, сказал то, что как она себя ведет, как ведет себе печка. Вот смотрите, проехали мы километров, наверное, 5 до да, автомобиля. Естественно, он полностью нагрелся. Печка работает раз, два, три, а, на 4 деления, да, по обдуву. Но в машине становится уже, да, не то, что становится, а в машине стало уже жарко. Поэтому вопросов к работе печки здесь, ну, просто нету что касается гибридов друзья там в принципе все то же самое то есть печка <как> в какой бы машине она ни стояла для того она и печка она будет греть кстати камера заднего вида в автомобиле установлена но это отдельная тема и тема я уже сегодня говорил полторы тысячи рублей у вас в автомобиле будет стоять камера поэтому друзья не выбирайте машину по камерам заднего вида Ребят, ну вот сегодня получился вот такой небольшой обзор минивенов. Да, если понравилось, будем продолжать снимать именно минивены. На сегодня все. И следующее видео мы сделаем обзор микроавтобусов. И обязательно, ну не обязательно, это к пожеланию. подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока. Всем пока.